Здарова, здорово, дорогие друзья! С вами Андрей Дагонов. И как всегда со мной мотоблок Нева МБ23. Сегодня я решил поменять масло в редукторе и в двигателе. Итак, берем вот такой шестигранничек. И вот здесь у нас есть такой болтик. Его откручиваем. Это мы откручиваем в редукторе. То есть сейчас будем масло. Масло сливаем и новое потом будем заливать. Так, откручиваем. Вот, по теории вероятности, она должна сейчас политься. Не знаю, сколько ее здесь. Первый раз меняю. Ну какой болтик-то, серьезно. Опа, вот оно, масло пошло. Пошло масло. Так, пошло масло. Ну, прилично прилично вот здесь. Болтик никуда не потерять. Итак, друзья, масло мы слили. Закрываем здесь. как бы блина блин блин так сейчас секундочку вот никак не удается уйти чистым вот в помощь нам шестигранник так затягиваем не очень сильно так и друзья здесь сейчас мы открываем его есть такая у меня головка вот, где-то кстати не очень тяжело так, так теперь мне нужен шестегранник побольше здесь у нас вот указано уровень масла открываем здесь объясню сейчас для чего чтобы когда мы сейчас свежее масло заливали мы смотрели уровень то есть по этому уровню мы будем сейчас смотреть вот такое у меня масло люкс 80-90 будем сейчас заливать вот такой у меня шприц есть он дешевый 100 рублей всего лишь вот. так наклоним сейчас чтобы было удобно чтобы было удобно и будем заливать итак друзья уровень масла вроде у нас пошел все закрываем это наконец-то уровень масла мы проверили. Все, закрываем. Здесь все в порядке. кто-то масло выдавливает. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, не так, не так, не так, Естественно, все это протрется, потому что через перепачкали мотоблок. Так. Так, здесь закрыли здесь проверили не подтекает не подтекает здесь мы закрываем здесь мы закрываем чуть-чуть подтянули можно с руки Ну и что. Будем сейчас оставлять колесо. И будем сейчас дальше. Итак. Теперь мы будем менять двигатели масла. Берем головку на 12. Прещетку. И. Так. Сейчас я переключусь. Откручиваем здесь. Перед этим мы Ты блин. Так, перед этим мы прогрели мотоблок заранее. Хотя мы знаем, сейчас она польется конкретно. Пускай льется. Мы ко всему готовы. Опа, и Видите какая черная? Практи... Ну практически черная, то есть еще можно было бы. Так, сейчас мы Так пускай сливается. Сейчас мы заодно сразу конец проводм. Вот, то есть, чтобы еще и сюда сливалось. Вот. Чтобы было удобно. Здесь сольется я бы не сказал что она очень сильно грязная но менять надо 50 часов уже откатали на этом мотоблоке так как и сено косили этим же мотоблоком и окучивали огород и пахали поэтому а ну все оно вот заканчивается то есть последнее всё масла больше там нету. Так, ну теперь закручиваем, а хотя зачем закручиваем мы же сюда, так здесь закручиваем, а тут будем сейчас, вот в этой, вот здесь будем сейчас, что у нас тут, а тут у нас даже щуп есть, обратите внимание, то есть, то есть сейчас мы здесь закрутим, то есть ровно поставим мотоблок, трещоточка у нас всегда с нами. здесь закрутили масло убираем так что чтобы она нам не мешала так еще поставляем еще поставляем так и будем заливать масло масло у меня вот 06 для 4 тактных двигателей Итак, друзья, а теперь заливаем масло. Так. так еще надо масло. Ну, еще так, еще. А, Дюшманский спритц. Масло-то не все выливает-то. Деньги отдали. Ну, хоть и не, небольшие деньги, но отдали же. Кстати, кому интересно, этот шприц стоит 100 рублей. Смешно, конечно, но деньги же все равно. Пропускает. Опа, а что у нас тут? Получается. Так. Ой. Ух ты. Плюется еще. Так, ну еще надо. Вот так, еще надо масло. Так, подготавливаем вторую. Такая же. разбиваем, не стесняемся. Все поставим. Ух ты, масло тут еще есть. Ну и хрен бы на нее. Опа. Вот так делаем. Вот эту крышечку открываем, так как он хреново. Будем смотреть уже. Так. Ну, я думаю, если сюда резиночку поставить, прокладку, mm -hmm. может еще и сгодится он. Опа. Сливаем потихоньку. Итак, друзья, подводим итог. Масло поменяли в редукторе, масло поменяем в движке, ну а теперь посмотрим, как работает эта ласточка. так что друзья видео подходит к концу вроде все работает вроде все нормально причем первый раз это все делали ну понравился видос ставьте лайк подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик ну и до новых встреч пока пока